Дорогие друзья, всем в привет. У нас гость Андрей Евгеньевич Миронов. Привет, Андрей дорогой. Значит, мы познакомились в Иркутске. Да, на моих чтениях, которые я проводил, такой был стекловский десант, но он оказался не только стекловским. У нас был вот Андрей Евгеньевич из города Новосибирск, где мы сейчас и находимся. Так вот, у нас будет такой необычный формат, потому что Андрей Евгеньевич одновременно выступает как ученый, который сейчас меня, как говорит Андрей Михайлович Шригородский, кокнет. То есть расскажет мне такую математику, которую я до конца не пойму точно, хорошо бы понять наполовину. То есть это э, серия, которая называется «Объясняют математику Саватиеву». Она вот у нас была уже, Фенкельберг был, Миша, был Валик Пологовский, там несколько человек было разных, кто объяснял, Горчинский, Олег Герман, уже всех не перечислить. И вот теперь будет Андрей, который расскажет про свою математику. А потом мы поговорим про вопрос, связанный с политикой. Но не той политикой, которую я обещал на канале больше вообще не, так сказать, то есть не внешней политикой, а политикой, связанной с вот этим институтом, где мы сейчас находимся. А находимся мы, между прочим, в знаменитом месте, в Институте математики Сибирского отделения Российской академии наук, где Андрей Евгеньевич работает директором, исполняющим обязанности, а, исполняющим обязанности директора, начиная там с где-то лета, да, получается? С сентября. С сентября. С конца сентября этого года. Вот. И на самом деле а, здесь происходили события, как бывает, когда цунами есть и где-то далеко волна идет. Вот примерно так же волна какая-то дошла до Москвы. Потому что, начиная где-то с октября, я стал получать от моих знакомых отсюда, а в том числе еще некоторое количество знакомых и в Москве было, вопрос, что происходит. Там, значит, как сказать, тоталитарный переворот произошел, и нужно ну, в ситуацию вмешаться. Ну и как бы не хочу ли я вообще в это все сам войти, в эту ситуацию разобраться и... Я отмахивался, у меня слишком много дел, чтобы мне сейчас как бы все бросать и разбираться, что произошло в Новосибирске в сентябре. Но э, потом значит, я поговорил с одним моим другом э, в Москве, который сказал, что э, разбираться надо, и надо прямо на канал. И так как мы в Москве слышим в основном только одну сторону конфликта, э, то... Вот у тебя будет шанс, когда ты будешь в Новосибирске, просто взять и спросить другую сторону, то есть Андрея Евгеньевича лично. И просто на канал задать ему все вопросы, в том числе, так сказать, те вопросы, которые задают оппоненты. Поэтому у нас сейчас будет математика, а потом будет такой как бы разговор, разговор про то, что тогда произошло. Ну и дальше, как бы, каждый будет сам ну, делать какие-то выводы, возможно, какие-то вопросы у кого-то и останутся, тогда можно, в принципе, задать в комментариях. Кто-то другой может быть на них ответит. То есть на те, которые будут заданы в комментариях к этому видео, я, понятно, не смогу ответить. Я все-таки для этого каплиты человек совершенно внешний. Но, возможно, в комментариях возникнет интересная дискуссия. Вот. На чем, собственно, оппоненты тоже... Это решение всех устроило. Люди, которые меня спрашивали, не хочу ли я включиться, когда узнали, что я буду записывать такой разговор, сказали, о, от этого точно будет, ну, как бы, вреда точно не может быть. И мы тогда в комментариях совершенно спокойно, как бы, вот эту дискуссию продолжим. Вот так вот такое у нас будет видео. Соответственно, начнем с того, что ты расскажешь мне про свои математические достижения. Я попробую что-то понять. Хорошо. Вот я хочу рассказать э, сюжет, который я страшно люблю, который очень интересный, и, э, связан он э, с коммутирующими дифференциальными операторами и, в частности, э, с очень известной гипотезой к семье. Вот, вот ты прошу, буквально вчера нам рассказывал про электрические кривые, про АВЦ-тройки. Да. Вот, вот. Давай возьмем такое уравнение. И в квадрате равняется х кубе плюс альфа 2х в квадрате плюс альфа 1 x плюс альфа 0. И да, английская вот. кривая, типичная такая, не приведенная до конца к виду x кубе плюс ах плюс b, потому что, наверное, это... Один Возможно, ряльный. это необычное не поле какое-нибудь, да? На это? самом деле, э, здесь можно даже брать любой многочлен от двух переменных. Вот. Но э, у тебя вчера вместо x, y были какие-то рациональные числа или целые, предполагалось, но ну коэффициенты да, рациональные. А мы рассмотрим немного другую задачу. Вот будем считать, что вот эти вот x и y – это элементы так называемой первой алкогеры веля. А что это такое? Грубо говоря, первый алгебра виля это дифференциальный оператор с пленными коэффициентами. Так, по-моему, это вот так назначается. c от x dx. То есть вот элемент первого первого это просто какой-то дифференциальный оператор такого вида порядка m на n от x, dx в степени m и так далее плюс а ноль от x. Я вот эти вот коэффициенты. Это полиномы по x. Ну, а x это. Так, сейчас. Производная. Я соображу. А тут, име, значит, уже не коммутативность, да, естественно, имеет да, место да, быть. Да, да, да. А, И если у тебя d попал слева от многочлена, ты его перекидываешь с помощью каких-то правил, да, действий. А сейчас мы да. про это поговорим. Значит, а, это... Чтобы в таком виду да, привести. То есть это множество всех... Euh, ну, таких вот э, дифференциальных операторов, которые нам, ну, просто на функциях одной одно переменной, да, действуют? Да. Значит, это не коммутативное кольцо. Да. Вот, значит, а -да. вот эти дифференциальные операторы действуют, там, ну, скажем, на гладких функциях. То есть у нас есть гладкая функция, uh -huh. где от x. Мы можем применить этот дифференциальный оператор к этой гладкой функции и снова получим гладкую функцию. Потом мы можем брать композицию. То есть это uh, будет a n от x умножить на n-ную производную плюс а n минус один от x умножить на n производную. Эти это многочлены или тоже функции любые? Ну вообще говоря могут любые, но мы, чтобы сформулировать одну задачу. Да, здесь многочлены. Мы что мы потом к 20 перейдем. Будем считать что. То есть на самом деле фактически есть x умножить, да, умножение на x, да, и взять d. Да. И, и все, да? И они ее порождают. Да. Ага. Вот эта алгебра не коммутативна. Значит, вот здесь есть такое соотношение между... Вот x и x это порождающие в этой алгебре. И между ними есть такое соотношение. Коммутатор dx и Сейчас, что не говорите морально, я подумаю. Равно. А, значит, а, то есть а, dx от xf а, минус а, x на dx от... f то Просто f. f. То есть просто id. Единица. Все Опять правильно, же, да? Да, единица. Вот ага. Тождественный оператор. Тождественный оператор. Потому что правило дифференцированной сложной функции. XF' равно XF' плюс XF'. Вот. XF' уходит сюда, в этот коммутатор. И остается просто XF' то есть F. Угу. А, так. А. Вот. Mm -hmm. Ну теперь давай перейдем к этому уравнению. Или к любому другому. А, и в конечном матрицах такого не бывает в конечномерных матрицах вот такого такой ситуации заследа не могут быть <беговорот> да, и не могут быть ну. а, -а, -а. а здесь как раз, раз, раз. Вот. Бывает, да. так вот значит ну, всем хорошо известно, да, вот там, если альфа, скажем, здесь это рациональные числа, то рациональные точки на этой кривой образуют группу там много всяких замечательных фактов это мы возвращаемся к электрическим проблемам да известно. да ага да, да, а вот. э -э там есть была гипотеза Мордеова, да, которая доказал, что если у нас есть алгебраическая кривая не особая, вот, если вот этой кривой больше единицы, коэффициенты рациональные у этого полинома, то тогда существует конечное число решений в рациональных числах этого уравнения. И это уже выше, когда уравнение выше, да, степень, да. Да. Если а вот эта он больше больше единицы. Да. То есть это не вырожденная четвертого порядка и выше, либо, ну, может, она, может быть четвертого порядка может быть вчера, может, да? Да, потому Первое. что будет распадаться или там что-то такое. Ну, допустим, Y квадратить равенец поленом четвертой степени, это тоже эллиптическая кривая. А, а про нее тоже утверждение, да, верное? Или? Да, а сейчас. Для нее, по-моему... Для может... нее же неверное, потому что ранг. Да. То есть, если там... Там бесконечно много может быть. Да, для, для эллиптических, да. А если четвертой степени и выше, а и при этом не выше... А если степени, степени да? то там конечный шестер. есть, кривая не особо. Вот. И есть одна замечательная задача, которая э, до сих пор не решена. Это гипотеза гексиния. Сейчас я вот ее сформулирую. Так. Итак, э, вот давай рассматривать автоморфизмы первоалгебровей. То есть это вот такие отображения, mm -hmm. э, которые обладают следующим свойством. Пусть, допустим, Фи от х будет какой-то дифференциальный оператор этого порядка, при этом автоморфизме, а фи ОТИ, будет дифференциальный оператор n-того порядка, угу. ну и тогда должно выполняться какое соотношение. Lm, Lm, равно единицы коммутатор вот этих операторов должен быть единица, поскольку ну, для диксимия да. это выполняется, А знаешь. это автоморфизм. Да. Вот. и вот диксимье э, именно автоморфизм, не, автоморфизм. не положение, вложение, э, э, э, не эндоморфизм, а именно автоморфизм, да, автоморфизм, да, автоморфизм. да то есть в частности. Угу. Вот. Так. И доказал такую <свят> замечательную теорему, значит он доказал, что если у нас есть автоморфизм, то он обязательно ручной. Что это означает? Что? Значит, вот можно придумать три очень простых автоморфизма. Первый, Вот скажем, пусть phi от x равняется x, а phi от dx равняется dx плюс произвольный полином от x. Угу. Это очевидно автоморфизм, потому что вот если мы сюда вместо элемента подставляем dx плюс полином, а вместо элемента подставляем x, ну полином, естественно, Коммутирует. Вот и этот коммутатор сведется к тому, что мы опять берем коммутатор x. Да. x. Сейчас, а этому что ли достаточно, для того, чтобы это был автоморфизм? А, а... Ну, это очевидно, оно однозначное отображение, ФИ, вот такое вот. Сейчас, стой, стой, стой, я торможу. Значит, ФИ, мы, мы не требуем в начале взаимоднозначности. Мы говорим, что из этого, да, будет она следовать или нет? А... Или, или нет, нет, нет мы требуем. А, требуем, прикрываем, да, прикрываем, это, вот это просто означает, авто... вот это из-за автоморфизма. А мы требуем, чтобы была взаимнонасущность. Да, да. Вот это вот пример автоморфизма. И он взаимнонасущный, да? Тут как-то можно легко, понять что любой, так. Ну обратно можно легко. Мы считаем, да, по x. Обратно. Обратный стороной. Понятно. Вот это пример одного автоморфизма. Второй пример. Полагаем, phi от x равняется x плюс произвольный полином с постоянными коэффициентами от x. Фи ДХ равняется ДХ Вот это тоже по тем же самым соображениям Наоборот, потому, да? На, наоборот, наоборот, да Ну и третий его можно писать А по-моему, он с первого двух умолится Наверное, ну, напишу на всякий случай То есть равняется А от плюс Бета ДХ И Фи от ДХ равняется γ плюс Дельта ДХ и вот определитель матрицы, составленной из альфа, бета, гамма, дельта, единицы. Вот это тоже автоморфизм будет. Ну это оба входят, да? А, или нет? Нет, это тут многочлен, да, прибавляется? А здесь наоборот. А здесь многочлен, а здесь? Ну, возможно, Вообще, а вот это кто такие? Это просто, это просто числа или нет? Альфа, бета, гамма, дельта, это числа. А, то есть здесь были гораздо более сложные. Ну, да, любой многочлен, здесь любой многочлен. По-моему, это вот из этих первых а. двух следует. А ну, здесь важно. получается SL2 преобразование, как бы, да, и икса и, и dx угу. И он тоже автоморфизм, а, ну, потому что SL2, да, домножаем, да. Так, так вот, ага. а, вот эти вот автоморфизмы называются ручными. И мы можем брать композицию таких ручных автоморфизмов. Да. Вот, и вот если мы возьмем, скажем, 100 композиций, там, меняя их местами, мы получим два дифференциальных оператора, которые удовлетворяют вот такому соотношению. Ну, то есть возьмем, э, возьмем э, автоморфизм, который является результатом применения любого количества ручных. Да, да. Ну, естественно, на каждом шаге это сохраняется. Так, да. А, так вот, что доказал дексимия? Он доказал, что если у нас есть автоморфизм, то он обязательно будет ручным. Что будет являться композицией вот этих вот э, автоморфизмов? То есть, грубо говоря, он описал все решения вот этого уравнения при условии, что ЛМ и Элем задают автоморфизм Фин. То есть отображение взаимооднозначное. Вот это теорема диксимия. Теперь, теперь в чем заключается гипотеза диксимия. гипотеза Е заключается в отчеме она до сих пор не решена не доказана гипотеза что если у нас есть эндоморфизм а -а -а, то есть у нас есть два дифференциальных оператора с полименами коэффициентами ln и ln которые удовлетворяют вот этому уравнению но вот это отображение вообще более невзаимооднозначно вот тогда вот этот эндо – это изоморфизм. А, все, понятно. То есть, То есть говоря, можно ли это... вложить алгебру в себя эндоморфизмом образом, образом, но не, не... Это, значит, да. да? Можно ли туда засу... засунуть как бы ее? По-другому, самого... вот эту гипотезу можно так сформулировать, что все решения вот этого уравнения, они получаются вот из таких тривиальных, с помощью композиции. Вот Это очень интересно, алгебраическая гипотеза. Вот. У нее есть нервный навык. Когда переменных N. Да, да? когда переменных N. Вот. А эндомерные разверно соответствующее утверждение для... Нет, то там автоморфизмы не описаны. А, вот, там... То есть неизвестные, все ли они ручные. Вот. Да. Гипотеза, а гипотеза... А э, о том, что любой эндоморфизм, это автоморфизм, все равно да. существует, да? Вот. И вот эта вот гипотеза многомерная, диксимье, э, она более-менее... Ну, не более-менее, она эквивалентна э, гипотезе эквебиальной, знаменимой. Значит, я там доказал... А, сейчас. Я, блин, я, я, я... Я несколько раз видел формулировку и каждый раз забываю. Гипотеза и Да. Напомню, тем более, что понятно, что те, кто смотрит канал, могут ее даже ни разу не видеть до этого. Значит, гипотеза и это вот что такое. Предположим, что у нас есть полиномиальное отображение из СН в СН. И предположим, что матрица Якоби вот этого отображения, да. равные единицы. Матрице, это отображение равно единице определить матрицу определить старые данные да постоянное число просто тогда это изоморфизм да вот это гипотеза о Екобиане. то есть существует обратное полиномиальное отображение вот обратное для f так значит есть ну мы как значит так, есть некоторое отображение эм, из, из cn в cn Которая задана ну, вот, набором полиномов. да, да То есть, полином. x1 и так далее, xn переходят в какие-то полиномы, да. f1 и так далее, fn. Да. Так, и мы рисуем матрицу из df и по dxg, да. вычисляем ее определитель, и оказывается, да. что все переменные сократились. Да, оказалось, что это единица. И это просто единица, да. что она как осталась или ну, единица, неважно там поделить. Вот, то есть, все, все переменные ушли. То есть, грубо говоря, это означает, что. А гипотеза, да, заключается, что есть обратно. То есть, грубо говоря, это не накрытие из СН в CN, а именно отображение взаимно И не вложение. Может быть, еще вложение. Вложение здесь. Не так очевидно, да? Довольно жизненно. Ага. То есть из того, что многочисленные. Да, понятно, как интересно. Вложение не может потому что это открытое отображение. Область открытого открыт, и всюду, ну, всюду поздно. И замок с ага. другой стороны. Ага, ну может быть наматывание, да? Как будто на да, может быть наматывание. В точки там сколько-то прообразов может быть. Вот гипотеза говорит о том, что... И она, соответственно, тоже открыта, да? Она... Да, она открыта даже в размерности 2. Два, да, два даже. Ага. Вот, и вот многомерная гипотеза диксимия, она эквивалентна вот этой гипотезе. То есть вот такая взаимосвязь. Ага, то есть даже, даже при равно 2, да? При равно 2. А при равно 1 это... Это, это, это, Там-то все очевидно, а здесь, получается, нет. Это То здесь есть, ничего. Э, при n равно 1, это совершенно разные вещи, и она не доказана, гипотеза дик-семья. Но начиная с n равно 2, она просто превращается в проблему Экобиана, гипотезу Экобиана. Да, по там, по-моему, двоенмерная гипотеза дик-семьи эквивалентна немерной гипотезе Экобиана. А, вот там. Все, понятно. А... Угу. значит это, это начиная, соответственно, с 4. Насколько я знаю, вот эту укиваленность вот установили такие вот японские математики, к сожалению, не помню фамилию. А потом это переоткрыли. Это я я не Конер. Да, Конель. Я даже слышал и... его лекцию э, по этому поводу. Э, и какое-то время я даже держался. То есть я чуть-чуть понимал, что происходит, но потом я уже вырубился. Но я помню, что когда я рассказывал, там, было да, очень живое обсуждение было про это. Угу. Вот. Ну вот почему я это все говорю-то. Так. Вот теперь давай возьмем, например, эллиптическую кривую Или какую-то другую кривую, неважно. Так, можно перейти на это, да? да. Или, или, или стереть, или перейти на соседнюю. Ну, а, да. можешь, да? Нормально. И давай вот э, рассматривать множество решений вот этого уравнения, но только не в рациональных числах, а в целых числах. Да? Элемент лежит в первой аутбревиере. Вот, тогда на множестве решений действует группа автоморфизмов первого гипервейса. Сейчас. А если остаются числами или это... Да, это число? А это число, да. Ну, то есть если у нас x и y, это решение уравнения, то очевидно, что φ от x и φ от y это тоже решение. Для любого автоматизма. Да, да так вопрос, значит, здесь, вот тут как бы была коммутативность у нас здесь она теряется, но так как тут э, только э, квадраты и кубы, э, то, то, то это имеет смысл. Угу. То есть, если бы там они друг на друга домножались, если бы был член YX, то уже непонятно было бы, как бы, ну, он, уже было бы разное уравнение для XY и для YX. Ну, а да, здесь, здесь, -то, здесь пока здесь все перемен, нормально. да, да? да. Ага. И альфа-иты, еще раз, это рациональные да, числа? Нет, ну они могут быть комплексные. А, просто есть, любые комплексные числа. Можно э, более сложный вопрос задавать, mm -hmm. который стимулирует, когда альфа рациональные числа и, и алгебра над рациональными числами. Mm -hmm. Так, хорошо. Вот. Ну то есть у нас есть вот множество решений, и на этом множество решений действует группа автоматизма. Ну и естественный вопрос возникает, mm -hmm. как устроено множество орбит. Ага, а? такое? Так устроено множество обидов. Множество обидов. Есть глупо ну, автоматизма на множестве решений. Mm -hmm. Вот. Ну и тут э, значит вот, вот э, есть такая теорема, которую э, буквально на днях выложил в архив Саши Жиглов со своим китайским соавтором Саша, ну, я ну, знаю да. я эту теорию давно узнал он мне давно о ней говорил но вот сейчас он выложил показательства <плес> вот я буквально вчера это обнаружил Значит, утверждение такое предположим, что для какого-то уравнения f множество орбит конечное. ну то есть вот аналог ну, f например, у нас вот ну, да? даже для этого. Или любой другой. А, ну, ну, понятно. Ага. Вот. Только можно что-то конечный. Тогда вот гипотеза Дексини верна. То есть, вот такой некоммутативный аналог вот этой вот э, э, гипотезы Мордева возникает. Ух ты. Ух ты. Сейчас. Вот, ну, да? сейчас. Значит, надо осознать это. То есть, еще раз, физ здесь предполагается энтоморфизмом или автоморфизмом? Э, ну, мы да. не знаем ничего про этоморфизмы. Поэтому мы предполагаем, что это ручные и да, автоморфизмы. Да, да, да, да Которые мы все знаем. Так, и у нас вот. получается... Если для какой-то кривой множество орбит конечно, то тогда дипозит X не верна. Хотя бы для одной электрической да. кривой, да? То есть, ну, вообще Не, не знаю, Y квадрат равно X плюс один. Возьмем, да, если для нее доказано, что... Ну, скорее всего... Для эллиптической там на самом деле это не так, я сразу скажу. А, -а, -а. к сожалению, не так. А, -а, -а. то есть утверждения про более сложные, да, да при Нет, да? если найдется хотя бы один полином, где множество орбит конечно, тогда гипотеза к верна. Но, Но при этом ну, электрически не годится. Эллиптические заведомо не годятся, там можно построить серию. Э -э а можно Если по можно построить полином, ну, грубо говоря, более высокого ранга, да, вот так, да, хоть один поленом более высокого ранга, где будет конечное множество орбит, то верна гипотезе с понятно. А, да. Либо э, если как-то ага. удастся хотя бы для одной кривой, хотя бы вот, даже для простейшей, y в квадрате разницы в кубе, X в скубе, описать. Плюс один. Ну, наверное, да Можно, можно выразить. Вот если хотя бы для одной кривой удастся описать множество орбит, это дает шанс э, сравнить автоморфизм и эндоморфизм. Вот это вот э, такой вот подход и он довольно забавный интересный вот я бы вот сейчас хотел бы рассказать какие-то результаты да вот, давай вот, давай вот, давай это уже непосредственно твои да ну не только мои но ну, там мы сами просят, житлов, да, и сами да. ученики что-то получили какие-то результаты угу. вот ну а теперь давай э, скажем возьмем эллиптический треуголь предположим что у нас есть два дифференциальных оператора которую удовлетворяет это уравнение. Вот тогда оказывается, что отсюда следует, что вот эти операторы, они коммутируют. Ну, какие-то, как мы это обозначим? А, А и или Э. Чтобы XY Y, не. Ну, допустим, да. L или L Да. Это э, вот это вот. Да удовлетворяет линию. Вот этого один. Уравнение один. один. А да, следует, что они на самом деле коммунируют. между вот. Это как сразу можно понять? Или это это, это не, так. не так просто понять. Вот когда переменная разделяется, довольно просто понять. Но там опять же нужно все оператор Трушу ввел, использовал. При доказательстве утверждения, вот, связанных с коммутирующими операторами, ну, mm -hmm. то есть это не так просто Понял. Как, показать. Но верный факт, да? Ну, верный факт, да. Так, вот. то есть решения этого уравнения всегда э, попадают ну, вот, в какие-то э, в какие-то, значит, э, коммутирующих друг с другом, да, все время. Mm -hmm. То есть каждый раз натянутое на решение. Ага. Прикольно, ага. Так. так, вот, и теперь я хочу перейти. Вот таким оператором, который коммутирует между собой. Вот, я сейчас расскажу несколько фактов. Ну, например, два многочлена, два домножения, ну, домножение на любые многочлены, да, коммутируют, это очевидно. Ну, если они нулевого порядка, конечно, не коммутируют. Если дифференциальный оператор нулевого порядка, Да, то, естественно, коммутирует. Но будет что-то более интересное, да, вот буквально. Да. Так. Вот. А, многочлена D, да, тоже. Ну, Многочина Андрей с постоянными коэффициентами, естественно, тоже коммутирует. Да. да, да, да, да, с постоянными, но не с, естественно, Да, да, да. да. Ну, так... Вот, о чем, собственно, речь-то? Вот, что это за условия, например? Что два оператора перестановочные. Вот у нас есть э, дифференциальная оператор, да, у них есть коэффициенты. Да. Вот условия коммутируемости двух операторов, это сложная система нелинейных дифференциальных уравнений вот на эти коэффициенты да да да да, да. Вот, mm -hmm, и вот да. собственно речь идет о решении вот этой системы дифференциальных уравнений вот и mm -hmm. по этому, первый кто <coughs> получил э, результат о таких э, уравнениях это был такой так Значит, он рассмотрел, это было начало прошлого века. 20-го, 100-го 1903 да, да? год, что а. такое. Значит, он рассмотрел самые такие вот э, естественные случаи, когда, скажем, один оператор имеет первого порядка, а второй оператор там, ну, происходит вот. вот, оказалось, что если мы берем... Сейчас, вот, первого порядка означает, что D входит э, линейно. В, только линейно. Да. А многочлены любые? То есть любой многочлен надо... Э, это даже можно не многочлен рассматривать, а какие-то коэффициенты, какие-то гладкие функции. А. Вот это все верно для... То есть линейная функции. с коэффициентами в гладких функциях. Да. Так, да. а m любой, да? Да. И вот в этом случае он доказал, что вот этот оператор порядка m будет являться полиномом от оператора первого порядка. А, то есть Да, это Конечно, если один полином от другого, то они коммутируют. Вот. Еще он рассмотрел случай... Когда один оператор второй порядок, порядок да? а другой оператор имеет третий порядок. Вот это, пожалуй, первый нетривиальный случай. Угу. Вот. И в этом случае, э, там делая замены переменных и э, беря сопряжение с помощью, э, помощью какой-то функции, вот этот случай сводится к оператору М. Это будет минус dx и плюс. И функция вещраса от x. Я не помню, кто это. И функция вещраса. Кто это такая? Это значит э -э мироморфная двояко-периодическая функция на комплексной плоскости, которая имеет единственный полюс второго порядка в нуле. А Оно а уравнения. Uh, ага. И что их в квадрате равняется 4 и в кубе а. от x плюс какой-то женой. И плюс константа g. Так, так, так, так, так, это там какая сумма двойного ряда, да, по всем этим самым. Там решетка, да, рисуется на плоскости, по-моему, да? Ее можно по-разному сдавать, ее можно сдавать в виде произведения. Я слышал звон. Можно сдавать как... Это звон, Да, там вот по решетке функций. Угу, угу. Вот. но для нас что важно, что это двояко периодическая. Ну то на ноте. Да, она кривой. На электрической кривой. Угу. Вот. На вот. так. И у нее единственный полюс второго порядка в одной точке. Ну в нуле просто. На второго... самом деле а это уравнение, это есть уравнение той электрической кривой, угу. на которой живет эта функция. Так, вот. Это Сейчас. Вот. А, а, m равно 3 какой оператор? Да, я его попробую по памяти написать, но ну, если ошибусь, то не сильно. Так, оператор третьего порядка, это значит, здесь dx куби плюс 3 вторых пи от x. Dx, Опять да, эта функция, да? Да, плюс 3 четвертых пищ 3 от x. Ага, а, так. То есть, утверждение состоит в том, что если оператор второго порядка и третьего коммутирует, mm -hmm. то делает замену переменных x и беря сопряжение с помощью функции. Mm -hmm. То есть, мы можем оператор сопрягать справа умножить на f, а слева умножить на f-1. Это 1 mm -hmm. функция. Вот. То вот после таких преобразований оператор второго порядка... Оператор а, там, оператор, есть, да, там а есть, мы, есть вот эта группа а симметрии да, на коммутирующих операторах. То есть, если я оба подвергнула такой операции... Да то они все равно сформируются. И да. у нас вот как бы с точностью до э, этой замены, да, mm -hmm. вот, на орбите этой группы будет существовать вот этот вот. Yeah. Где-то вот этот представитель. Который будет состоять из L2 вот такого и 3 вот такого. И все, да, yeah. просто. То есть Больше как чуть -чуть. бы n равно 2 и n 3 полностью этим описывается. Так. так вот следующий. Теперь придется стирать, следующий да. Следующий интересный теорем. Стираю пока. Доказал. Доказал. А был на учалке, а не что следующий результат принадлежит Шуру и Сайшуру. Это тоже еще очень давно, сто лет, да? Следом за Воленбергом, примерно 1905 года. А почему они тогда вдруг стали этим интересоваться? Тогда же не гипотезы, наверное, и Кабираны еще никакой не было, или уже была. И вообще, как вот эта связь вся. То есть это был какой-то всплеск интереса к этой теме, да? Или это вокруг Эрептических кривых была, Я не знаю, как вот. Ну, видимо, ну, это какая-то естественная задача, видимо, они начали как-то интересоваться. Приложений тогда никаких не было, никаких результатов. Приложения появились там существенно позже, к синтонному уравнениям, например. Ага. Да -а -а -а. Ну, ладно, тем не менее, значит, вот следующий результат принадлежит ШУРу. Шлема, пускай, будет ШУР. Примерно в 1905 году. А, это все те же, да? Это тоже, тоже Исай ШУР, где вот получили теорию представления, когда вы брейс. Он доказал следующее утверждение. Предположим, что у нас есть три оператора, скажем, не нулевых порядков. Ln, Lm и Lk. И предположим, что Ln коммутирует CLK. Так. И LN коммутируется коммутирует CLK. Угу. А вот, оказывается, что отсюда следует, что и LN коммутируется коммутирует Ага. Ага! То есть коммутирование можно проводить через вот такие вот э, цепочки транзитивности. Да, то есть что здесь, собственно, доказано? Вот у нас есть одна огромная система нелинейных дифференциальных да. уравнений на коэффициентах этих операторов. Есть другая система нелинейных дифференциальных уравнений. И оказывается, что из этих двух систем Следует вытекает третья. третья система нелинейных дифференциальных уравнений. Вот. Доказательство фантастически красивое. Вот. Естественно, вот эти уравнения исследовать невозможно. Вот. и Шур доказал это э, очень изящно, с помощью алгебраических методами Значит, он э, впервые, вот я не знаю, может кто-то до, до него какое-то приложение псевдодифференциальных операторов использовал Но вот он э, с помощью псевдодиференциальных операторов это доказал значит, что, А значит, что такое псевдодифференциальных да. Это такая формальная сумма Я не задал вопрос, но на самом деле я не, не помню Даже если я когда-то знал, то я забыл Это да. вот такая формальная сумма а n от x d в степени n плюс так далее плюс а0 от x а дальше идут формальный хвост бесконечный но дифференцирование вот этих d в отрицательных степеня вот, плюс а минус от x d минус первый и так далее и бесконечный хвост вот он естественно уже ни на каких функциях вообще говоря не действует но вот эти псевдодиференциальные травмы интегрирует назад с ну, какой-нибудь? Коевые условия ставить или еще что-то. Но э, вот эти псевдодифференциальные операторы, они образуют кольцо. Их можно перемножать. Формально просто? Да, да? формально. А там когда выходит происходит... в положительную зону, то уже становится неформально а фактически? Да. Ага. Вот. И это кольцо ассоциативное. М -м, ой, как интересно. Вот. И ой, как интересно. что Шуртер доказал? Шур доказал, что если у нас есть дифференциальный оператор то его можно сопрячь с помощью некоторого псевдодифференциального оператора S, что вот этот дифференциальный оператор превратится в оператор, ну даже вот такой вот, бический пример. А S это вот оператор такого взять, Единица плюс какой-нибудь V1 от x g минус и так далее. Сейчас, а ильяна это здесь сейчас произвольный дифференциальный да, оператор? Произвольный дифференциальный есть, оператор. любой дифференциальный оператор с помощью сопряжения в расширенной группе да, да. превращается в... Да, с Значит, доказывается очень просто. Нужно вот S-1 вправо перекинуть и просто вот формально это равенство рассмотреть. И там коэффициенты вот этого оператора S, они находятся по индукции. А, понятно. То есть, доказательства Понятно, реальный. как деление рядов, там, обычные, да? ну, на первом да, курсе, все. да, там, делается. То есть, вот, на каждом шаге можно это сделать. Ну и все, значит, до бесконечности можно сделать. Угу. Ага. Так вот, э, что это дает? Вот мы можем, предположим, что вот эти два условия выполнены. Тогда мы можем LN сопрячь с помощью S, чтобы получить оператор с постоянными коэффициентами. И Кама мы сопрягаем. Но, Но другим, наверное. Да, с помощью S также. Вот, тогда... Как? А, в смысле, в этом случае можно использовать один и тот же S, да? Да, один и тот же S используем, L... Это как-то просто, да, понять? Нет, ну мы просто сопрягаем, но LK, вообще говоря, непонятно, во что перевернуть. А! Все вот, дифференциальный оператор будет. Сейчас. То есть мы берем э, это равенство, сопрягаем LN, и то есть записываем равен, S, S, LN, S-1, S, LK, S-1, да. а, и равно этому... Да. И тогда вот этот S, L, K, S-1 оказывается... Псевдодифференциальный um, оператор. Да, да, который дает уравнение n от него равен... Он на да. dxvn, да? Коммутирует да. с dxvn. И тут уже просто проверкой в лоб проверяется, что если какой-то псевдодифференциальный оператор коммутирует с оператором с постоянными коэффициентами, так. то коэффициенты тоже постоянные. Ага. Это просто ну, сразу немедленно следует. Так. И здесь то же самое. Да. есть надо Да, значит, тогда ОЭЛЕН и ОЭЛЕМ будут постоянно коэффициент в обоих, да. а тогда они будут, ну, а, ну те, по очередной причинам, потому что просто многочлен без функции <А1> да. А. Да. Вот такое изящное доказательство Невероятно. <свят> как, это, как, это, как это может работать, да? Вот, потом вот этот, про эти все дифференциальные операторы забыли надолго, и они появились опять в математике, насколько я знаю, в 70-е годы. Ох. Значит, гельфант... Гельфан их использовал у нас в Советском Союзе, а в Японии это uh -huh. вот. Так. Но ну, на самом деле Шурах первый использовал вот таким каким-то образом. А молодец. Ну там это связано было с теорией солитонов. Вот Хорошо, вот, значит, вот э, Лему Шура мы разобрали. Очень красивый результат, изящный. Значит, следующий результат принадлежит двум англичанам. Бург навучал. <связать> Они доказали свою знаменитую лемму. Если у нас два дифференциальных оператора коммутируют, то отсюда следует, существует не нулевой полином, а двух переменных Z W. <связать> Это полином. Да. Который зануляет эти два дифференциальных оператора. То есть Q. Это я делал, разносим Да. Это какой год? Это 24-й примерно. А, это еще давно очень. 24-й или 24-й примерно. 20-й годах. 20 год. Комментирующие операторы зановляются некоторым многочленом. Ну, я могу даже идею рассказать, как и доказывать. Или мы опустим это? Наверное, опустим. Опустим. Потому да. что не успеем двоих. Да, вот, и вот этот полином в теории солитонов, в частности в теории коммутирующих диференциальных операторов, он играет важную роль. Красиво, очень красиво. А именно нули этого полинома параметризуют совместные собственные числа этих операторов. Что это означает? Предположим, что у нас есть совместная собственная функции коммутирующих операторов ln и ln. То есть ln psi равняется z psi. Делим МС тоже, да? Да, равняется пункт Добол ВС. Да. Так вот, оказывается, что вот эти вот Z, W, они не могут быть какими попало, А именно, они удовлетворяют вот этому уравнению. Вот Z, W, равно 0. Угу. То есть вот у нас получается такая замечательная картина. Кажется, ну, типа, кажется, это очевидно. Или, или нельзя это кажется. Если такой полином, мы знаем, что существует, да. то вот отсюда это очевидно. Там да. вылезает. А, а да. если не знаем, то. Ну да. Ага. да. да. Вот получается такая картина. Вот у нас есть коммутативное кольцо дифференциальных операторов. А вот э -э -э, коммутирующие оператор а не кольцо совокупности образует. У -у -у. И у нас есть некоторая алгебраическая вот, кривая. Вот я ее как гладко бы решу. Сейчас, коммутирующие операции, операторы образуют кольцо. имеется в виду, что если мы возьмем какие-то вот два, потом еще... Ну, то есть, эээ, в каком смысле коммутирующие операции образуют кольцо? Просто берем под кольцо, натянутое на вот эти вот три? Нет, я только Или... в другой момент. Вот, допустим, у нас есть два оператора, которые между собой коммутируют. Да. Есть какой-то третий, который да. с одним коммутирует. То он Тогда мы в... с этим, да. быть да, да. Да. входит в максимальной коммутативной критике. Максимальной вот, вот. да. То Есть, как бы, есть еще какие-то другие подкорцы, тоже коммутативных операторов. Да. Ну, как бы. да, вот мы одну фиксируем. Одно зафиксируем, да. Тогда с ней связана <клышко> некоторая угибаришка кривая. Вот эта кривая называется спектральный кривой, вот этих коммутирующих диференциальных компьютер. А, да. Вот это вот это спектральный Вот кривая. это, то есть, вот это и есть нормально. Вот, вот это уравнение, да, ее удает. Ну, для двух операторов. Можешь считать, для да. простоты два оператора. Да. Вот, да. Она отсюда берется. Вот. А если максимальное кольцо, ну, это тогда э, вот эта кривая будет накрытием. Или наоборот, неважно. Так, так, так, так, так. Хорошо. Вот. И дальше, что у нас есть? У нас есть точка P. На этой вот алгебраической кривой с координатами ZW. Да. Есть одна бесконечно удаленная точка. Так. Ну вот, дофинная э, кривая, там, она комплексируется одной точкой на бесконечности, гладкой. Uh -huh. Здесь могут быть сингулярности внутри, но на бесконечности она гладкая. Да. Можно считать. Вот. И тогда вот каждой точке у нас соответствует пространство совместных собственных функций для этих операторов. То есть у нас получается такое расслоение вот над этой алгебраической кривой, над дофинной частью. Вот такая красивая картина. Точки, на, точки на этой кривой, это решение, это уравнение, да. и они являются собственными, совместными собственными числами какой-то одной, одной функции. То есть для любой, ну в ту сторону мы вот показали, что если есть совместная собственная функция, эта пара там есть. Да. А ты уезжаешь обратное, да, что существует для любой пары, можно найти да, такую функцию, что она будет да -да -да -да. производиться? Да-да-да, тоже. Да. Вектор, да. Ага. И э, вот такие функции, они образуют векторное пространство, очевидно. То есть сумма таких двух функций снова удовлетворять этому. Угу, угу. И да. вот э, в каждой точке кривой а, свое векторное пространство, да, свое такие... векторное пространство. Там да. получается такое рассвоение под да. этого а гибридической кривой. Расслоение или там может быть, может быть скачок размерности? Может быть скачок размерности, если кривая сингулярная. А, угу. вот, Причем может быть скачок как в одну сторону, так и в другую. А. Вот. Так. Есть, вообще говоря, сингулярно в случае пучок некоторый. Так, так. Вот. Вот такая картина. Офигеть. Да. Вот. И вот после Гуртного чауде эти результаты были забыты и к ним... Вернулись только, э, переоткрыли уже в 70-е годы. Значит, тут на самом деле времени не так много. Это очень интересная история. Значит, здесь э... мы можем вы мы можем сказать чуть позже, да, приедем? Можем, можно. На нас не обидится. Не обидится. Да. А по завтраку Да. Хорошо. Ну да, так что попробуй, попробуй да, все-таки сформулируй. Хорошо, я такая да? историю... Да. Нет, свои-то я сформулирую. Я хотел рассказать об истории, а, вот как в 70-е годы эта наука развивалась. Там есть замечательная работа Сергея Петровича Новикова, Игоря Маслевича Кричевера. Так, я да. Я могу кратко рассказать. Угу. А потом уже своих. Давай, давай, да. Да. Вот, это значит... Да, 20-е годы, а в 70-е годы э, там была такая история очень интересная. Это вот наши, да, сейчас будут советские математики? Да, это вот наши советские математики. Э -э просто живые классики. Да. Угу. Вот я хочу э рассказать о теореме Новикова. О так, так. Значит, Сергей Петрович э изучал э вот такую задачу. Значит, возьмем оператора второго порядка. Минус dx в квадрате плюс u от x. Uh -huh. Наверное, оператор Шеренга. Uh -huh. вот и будем считать, что у это гладкая функция периодическая. Вот от x плюс t равняется u от x. Так. А, теперь я хочу напомнить одно определение. Вот предположим, что у нас есть собственная функция у этого оператора. L2ps равняется какой-то, ну допустим, ψ. Мы находимся сейчас в вещественных числах или в комплексных? Здесь комплексных то в смысле... Э, пери... Да, э, для простоты считаем, что у вещественная периодическая да, функция, ага. и да, тау вот это вещественное число. Да, да. так. Вот. И вот рассматриваем э, Ямблит, давай тоже считай, что вещественное число. Ага. Вот, это собственный функция. Так вот, функция psi называется Блоховской, если она обладает таким свойством. Вот мы ее сдвигаем на период, угу. а она умножается вот на такое число, если пси, где п вещественное число. Вот такая функция называется блоховская. Так, ну здесь уже комплексная появляется, да? То есть, да, ну, ну, есть пси. А? а, п вещественная. А. Да. Э -э Пси обязательно вещественные. Да, я понял. Лямбда вещественные. Лямбда вещественные. Да? Лямбда вещественные. Ага. Вот. И мы скажем, что собственное число лямбда принадлежит э, спектру флаки, если для нее найдется блоховская функция. Вот. Ну и спрашивается. Собственная, да? да функцию, которая вот при сдвиге на период умножается на комплексное число по модуль единице. Угу. Ну и спрашивается, как вот эти вот э, как вот эти вот как устроен спектр Флаке. Вот оказывается, что это для данного едва, да? Да, для, для, для данного да. оказывается, для что вообще говоря, это вот э, набор таких отрезков. Вот длины которых стремятся к нулю на плюс и минус бесконечности. Угу. Это в общем случае. Так. Но э, был замечательный пример, вот, насколько я знаю, возможно, это был единственный пример, который знал Сергей Петрович. Угу. Э, когда у спектра ФАКИ состоял бесконечного числа отрезков, один из которых был бесконечный. А именно это пример оператора Ломэма. минус dx в квадрате плюс g на g плюс 1 на пи-функцию Риш-Траса x, и тут надо сдвинуть на полупериод. Ага. 2 омега-1, 2 омега-2. Здесь, здесь уже они из комплекции. Вот я поэтому спросил здесь про период, если да? Да, то есть но а -а -а. Вот, если решетка периодов инвариантна относительно вещественного сопряжения, комплексного сопряжения, ага. вот, то вот эта функция, она Вещественные, при вещественных х. То есть, если то прямая просто. Например, да? например, э, например uh -huh. прямоугольная. А, нет, ну треугольник тоже годится. Да, да, да. Да, Прямо там вай. иногда бывает. -да. Да. А -да. Так. И uh -huh. вот этот потенциал, он вещественный и гладкий без полюсов. То есть, вот, зуб, пример оператора ВМЭ, когда вот этот спектр состоял, спектр флаки из конечного числа uh -huh. отрезков. Вот. Ну и что, собственно, Сергей Федорович доказал? Он доказал следующую теорему: Если оператор L2 коммутирует с оператором порядка 2G плюс 1, то у него спектр тоже конечный, как для оператора волны. Такие операторы называются конечнозонными. Может быть, uh -huh. ты слышишь? Нет, нет, никогда не слышишь. Я вообще в первый раз все это вижу. Из сте... да. э, теории солитонов это все. Да, это я первый все. раз вижу. Я вообще как, в эту сторону я никогда в жизни ничего не изучал. Да. Ну тут, тут такая mm -hmm. связь дифференциального уравнений с алгебраической геометрией. Да. Ага. В обратную сторону доказал Дуброви. Uh -huh. Так. Если у нас оператор конечнозонный, спектр, yeah. конечно, чесать отрезков. Uh -huh. то тогда он коммутирует с каким-то оператором порядка 2 ж плюс 1 вот это была середина примерно 70-х 74 х годов. Uh -huh. вот. а параллельно э, вот над похожими задачами в Ленинграде работала группа Матвеева. Сам Матвей, собственно, и ИЦ. Э, Значит, они э, исследовали там периодические решения уровней кодской дефризы. Вот. И, собственно, вот из результатов ИЦ, даже можно сказать, что чисто видеть результат пиццы. Они, значит, нашли конечнозонные потенциалы. Там такие операторы, такие потенциалы выражаются в терминах это функции многообразия якобы Якоби кривой. Вот. вот, такая вот история. То есть вот, вот эти еще коммутирующие операторы возникают как конечнозонные операторы. То есть из спектральной теории этого было. Вот. А теперь, что сделал Кричиер? Это тоже ученик Новик и Дубровин. Значит, он дал классификацию коммутативных колец дифференциальных операторов. Так. Значит, Кричиер. Значит, тут классификация. Значит, вот тут вся эта наука делится, разбивается на три части. Первая часть, когда оператор ранг один, это означает, что размерность вот этого рассвоения единицы. То есть каждой точке спектральной кривой. Ровно одна функция. Одна функция с точностью пропорциональности. И второй принципиальный случай, когда ранг больше единицы uh -huh. то есть когда рассвоение уже такое существенное yeah. вектор на Да. Yeah. Вот. и кричеве собственно дал классификацию вообще всех э, коммутирующих операторов значит вот, и в случае ранга 1 э, эта классификация она очень эффективная в том смысле что э, кричеве вот эту функцию пси нашел явно Термин uh -huh. этой функции Ну, может я это сформулирую результат или ты что до происходит? своих не успеешь дойти Хорошо, ладно. В общем, он, э, нашел вот эту функцию PSI явно. Да. Значит, э, эта функция называется функцией Бейкера Хиезера, и он построил для нее явную формулу. Uh -huh. и вот uh -huh. Эта формула, она э, является обобщением вот этих результатов Матвеевой и uh -huh. Вот. Ну и вот, значит, в случае ранга 1, если мы знаем функцию PSI, мы коэффициенты тогда найти можем у этих операторов. Так. Вот. А в случае ранга больше единицы, вот он до конца до сих пор э, не исследован. Да. В каком смысле? То есть есть вот классификация таких. То есть вот такие операторы восстанавливаются с помощью так называемых параметров Тюрина. Ой, с, помощью, э, с помощью спектральных данных, которые в частности в включают параметры Тюрина, которые э, задают рассвоение высокого ранга над... Это Коля. Алгебраический. Это его отец. А, отец. Андрей. Андрей Николаевич. А, все, понял. А, Над алгебраическими кривыми. Вот. И, значит, вот, что здесь было известно вот в этом случае. В случае, когда спектральная кривая единица, значит, вот кричеверый ноликов. Угу. Они нашли все операторы ранга 2. Uh -huh. Значит, здесь вот есть оператор. в этом случае будут операторы порядка 4 и оператор порядка 6. И они просто явно вот нашли их. Uh -huh. Вот. И, значит, вот коэффициент этих операторов, кричи вера они выражаются там через эллиптические функции. Там дикие формулы, я тебе могу показать. Ну, не то, что дикие, но какие есть. В yeah. этой формулы включен некоторый функциональный параметр. Вот. И мне Сергей Петрович рассказывал ну, такую историю. Вот, Но ну, они, естественно, были очень рады, когда они нашли вот эти вот все операторы. Uh -huh. и он пошел эти формулы показывать Гильфанду. Значит, Гельфан посмотрел на это и говорит: хорошо, а где тогда вот в ваших формулах пример Диксемье? Вот в этой статье про автоморфизмы Диксемье построил первый пример коммутирующих операторов с полиномиальными коэффициентами. Порядка в 4,6. Это как раз точно ага. вот этим случаем покрывается. И их пример, э, пример dx он такой. 4, это будет dx в квадрате плюс х в кубе плюс a, Значит, плюс 2х. Вот это оператор четвертого порядка, и он коммутирует с оператором шестого порядка. Вот, это пример биксемии. H это константа. И между собой они связаны вот таким соотношением. l 6 в квадрате равняется l 4 в кубе. Плюс-минус H, не помню знак. О, и это вот, в частности, кривая биткоина. Это да, Вообще серия вот этих кривых Y равна X-MU плюс K. Очень такая, для, ну, вы, вы выделенная такая серия, да. Ага. Круто. Угу. Так. Ну вот, что, э, скажешь слово про свои, да? Да, вот сейчас буквально последнее, что скажу. Тут нужно Олегу Ивановичу его упомянуть. Значит, он э, Значит нашел операторы. Тоже в случае эллиптической кривой, Операторы ранга 3. Угу. Там уже операторы э, там 6 и 9 порядка. Вот. А вот. Каких-то примеров, когда род спектраметры больше единицы, угу. не было известно. Значит, вот э, там дело в том, что, чтобы такие операторы находить, нужно решать так называемые уравнение кричира Новикова на э, параметры Тюрина. Это значит нелинейные уравнения, некоторые даже не буду о них говорить, но в чем там сложность. Э, они как бы определены на гебаирской кривой. Вот можно строить некоторую рациональную функцию на алгебраической кривой, и там некоторые условия на полюса и на коэффициент разложения этих функций в полюсах. Вот И в чем сложность? Вот когда род больше единицы, эти уравнения даже непонятно как записать. Ну как вот, берешь кривую рода 2, как там эти уравнения написать? Там уже какие-то карты вводить, чтобы это к нормальному виду привести. Вот. вот, в случае эллиптической кривой мы можем считать, что мы живем на комплексной плоскости, только у нас все в а когда кривая больше, uh -huh. то там непонятно. непонятно. И значит, вот это, об этой задачи я узнал, естественно, от Искандера Сан был бы руководителя. Вот. Ну значит, я долго мучился. Сначала я построил примеры решений в случае кривой рода 2. И там как раз были операторы с полимеальными коэффициентами. Значит, там ну, довольно громоздкие формулы, но тем не менее удалось решить. Потом... Модифицируя там вот конструкции, еще удалось построить в случае трех, в случае четырех рода. Три-четыре. То есть пример коммутирующих дифференциальных операторов. Ну, серию примеров. Серию да. примеров, у которых будет вот эта вот, вот, эта вот кривая будет высокого рода. рода да. а, вот. И, соответственно, ага. Все а, понятно. Да. И, значит, да, ну это было продвижение, но... Меня она не устраивала, по крайней мере так. Вот, и тут Я хочу рассказать вот один эпизод, который в моей жизни случился Не знаю, наверное, такое никогда больше не повторится Значит, Дело в том, что когда рот больше единицы э, Там вот эти уравнения на параметры тюдные Даже записать непонятно Это совершенно огромные уравнения Их не то, что решать Их записать непонятно как вот. Но вот я был в Китае В нашей я помню, я сел в кресло, там пруд такой красивый и думаю, что это такое? Вот я столько сил потратил на решение этой задачи, а толку не очень много. И даже провожу такие рассуждения. Вот задача очень красивая, у нее должно быть красивое решение. И тут я начинаю вспоминать вот эти вот свои статьи на эту тему. Думаю, здесь может быть красивое решение. Вот точно не здесь. И думаю, если есть красивое решение, ответ должен быть какой-то очень простой. И я этот ответ угадал. Вот это какое-то чудо, и я его до сих пор не могу объяснить. Значит, а ответ такой. Вот мы вместо вот этого оператора семи возьмем следующее. dx в квадрате плюс x в кубе плюс альфа 2 x квадрате плюс альфа 1 x Так, плюс α0 плюс альфа 0 в квадрате плюс g 0 на g плюс 1 x где-то было уже, да. да, вот оно это вам и, а это да. другой порядок а здесь другой, Но да мне кажется, что этот оператор, он с оператором порядка 4g плюс 2 вот. и здесь уже кривая, она гипераллиптическая да в смысле более высокого ранга да, вот. рода рода, рода. рода. ранг здесь 2 ранг 2, а рода род РОД, уже РОД спектральной тревоги я забыл, РАНГ это что такое, это сколько, у, сколько функций, да, в, в, в этом уравнении? Сколько решений у этого Сколько решений, да. собственных Да, понял, ага. Вот, ну а потом я угадать-то угадал, потом месяц мне понадобилось, чтобы примерно доказать это, клуб, да. в общем, для произвольного уже, а потом уже из этого доказательства там э, примеров можно строить сколько угодно. И предыдущие как бы следует, да, из этого. Ну, примеров, вот э, когда рот больше mm -hmm. единицы, там дальше можно автоморфизма вели к этому применять. И ранг можно произвольно добиться. Вот, там, Олег Иванович Мохов э, делал со своими учениками. Вот. В общем, я не знаю, что да. это было, но как это можно было угадать. Просто я... взял и написал формулу. Да, я а -а -а. не знаю. То есть это. Наверное, единственный раз в жизни такой. Сел в кресло и написал. Сел, да, и да. И потом начал проверять на да, компьютере. Да, ну вот смотрите, друзья, вот как бы э, мы живем, да, мы математикой занимаемся примерно для этого, на самом деле, если так честно, да, э, потому что иногда раз в несколько лет происходит прозрение, причем далеко не с каждым из нас, только с некоторыми из нас происходит прозрение. А потом мы про эти прозрения рассказываем другим, разбираем и рассказываем. Но вот я хотел бы, да, в этом разобраться. Здесь в каком-то смысле... А, ну, как бы, мое начальное понимание находится чуть-чуть выше, чем э, в случаях, когда вот э, предыдущие, да, эти ролики, скажем, с Мишей Кенкельбергом, то, что мы разбирали, до этого мне дотягиваются дольше, в смысле изучения литературы. Здесь вроде как все ближе. И можно, да, можно будет попробовать в это, вот к этим вещам, да, прикоснуться. Ну, в общем, друзья, всем я... А, ты, я да. еще последнюю фразу про эти да. орбиты. Ага. Вот, вот появился метод, как строить такие операторы... И, значит, вот мы с Жигловым, с Сашей, доказали такую теорему, что вот если мы берем эллиптическую кривую, угу. то там орбит всегда бесконечно много. То есть как это доказывалось? Просто строим серию примеров и доказываем, что, Не что орбит там бесконечно много. Да. И есть примеры кривых, когда рог больше единицы, гиперэллиптических, когда орбит тоже бесконечно много. Вот, то есть вот это вот... Такое а, наивное А начинали с того, что если хоть для чего-то будет конечное да. число орбит Да, то, да. то, не то не будет для да. да То есть такой вот самый первый шаг Ну, по крайней мере, это позволило хотя бы хоть что-то сказать про множество орбит Да, да. понятно, понятно. Да. то есть это под, подступы туда да. Подступы к этим самым, к Екобиану вообще, по сути Потом еще вот Саша, моя студенка Она, значит, эти результаты обобщила Ну, когда над рациональными числами то есть, может быть, на цене работы вдруг на рациональные числа, но там тоже, к сожалению, у кривой тоже вид бесконечно много. И она на Z надо попробовать. Да, очень интересно, Андрей, спасибо огромное, прям вообще супер. Андрей, дорогой, значит, сейчас мы обсудим вот этот вот момент, связанный с твоим назначением его ректора. Директора. Его директора, да, да, да, института. Значит, э, главный вопрос, который формулируют, ну вот, э, так сказать, оппоненты, состоит в следующем. Как получилось, что, проиграв выборы, ты стал ректором, директором? Угу. И как ты сам, ну, как бы, вот, ну, то есть ты э, получил предложение, да, такое, да, стать да. директором, и да. его принял, да? да? Ну, и вот, как бы, вопрос, э, как твое видение ситуации, что почему, во-первых, так вышло, что тебе предложили стать директором, независимо от результатов выборов? А второй вопрос, почему ты согласился, тоже, ну, всех интересует логика. Вот. Uh -huh. Ну, там история была такая, значит, действительно были выборы. Э -э вот на ученом совете э -э выдвинули троих uh -huh. человек э кандидатами. Это, значит, тогдашний директор Гончаров и два его заместителя, uh -huh. Волков и Демиденко. Значит я, ну, то есть мне, значит, я тоже баллотировался, uh -huh. вот, и ученый совет меня не поддержал. Я набрал ровно половину голосов, вот, а нужно было половину плюс один. Вот. Но меня выдвинули члены академии, такое тоже возможно. Uh -huh. Uh -huh. Вот. И потом дальше на разных стадиях шло обсуждение кандидатов. Значит, это АУС, потом... Один ученый совет по математике и информатике у нас здесь потом э, Сибирское отделение, президиум Сибирского отделения, потом отделение математики в Москве, э, президиум РАН и угу. потом еще, насколько я понимаю, комиссия при президенте. Так. Э, вот такие стадии были. Ну и значит э, в Новосибирске АУС и э, президиум САРАН нас поддержал. Вот. А отделение математики значит, не поддержало одного из кандидатов вот. Таким образом, на этой стадии осталось три кандидата Это я, Ищу, Волков и Гончаров так. Вот. Потом, насколько я помню, президиум РАН не поддержал Гончарова по формальным причинам Поскольку ему в сентябре Возраст. 70 лет я вспомнил, он, да. исполнилось так, ага. Вот. Ну и потом, значит, вот из двух кандидатов э, уже ш, шел выбор здесь в институте. Значит, я набрал, вот, насколько я помню, 90 с чем-то голосов, только 96, то 94, mm -hmm. а Волков набрал порядка 180. Mm -hmm. ну, вот такой mm -hmm. порядок. Mm -hmm. Так. Вот. Ну и значит, э, потом уже ближе к 24 сентября. Значит, меня пригласили в министерство, позвонили так. просто там, по за три дня до 24-го, что-то типа такого. Угу. И там я встретился с Фальковым, Валерием Николаевичем, и он мне предложил стать исполняющим обязанности. А он как-то обосновывал решение? Он, он, он не сказал, что типа Нет. нас не устраивает кандидат, который победил по таким-то причинам? То есть этого не было сказано? Нет, разговор просто был предложили. достаточно короткий. Угу. Вот. Ну, по моему мужчине, может, 5-10 mm -hmm. такой, такой порядок. Вот. Ну, я согласился, поскольку, ну, раз я согласился участвовать вообще во всей этой эпопее, вот, ну, странно было подказываться. Бы Это, во-первых, вот, ну а во-вторых, по моим ощущениям, в институте надо делать перемены. Так. Вот это вторая мотивация. Да, значит, ну смотри, как значит, бы я не могу. да, скажи, Значит, э, там мне потом претензии предъявили, что значит я нечестно поступил, вот, что Волков выиграл, а я тем не менее дал согласие. Но мне эти аргументы странными кажутся. Вот. Это наш учредитель, значит, министерство науки и образования. То есть, ну, у него были свои какие-то соображения. Ну, то есть есть вот. демократическая процедура, но есть там еще вопрос соотношения института и организации, которая его как бы. Mm -hmm. Да, и это понятно. То есть вопрос такой, что ты согласился, потому что у тебя была программа, которая тебе казалась правильной. Mm -hmm. Вот, так вот, тогда, значит, надо к этой, к этой программе можно перейти, да, то есть, mm -hmm. что именно тебе казалось, что надо менять, да, то есть, какие, э, какие в институте происходили там, ну, грубо говоря, вещи, да, с которыми ты был готов называется, бороться, менять их и так далее. И какое твое видение на будущее? Вот так. Uh -huh. То есть два вопроса, да, что было до этого и что было не так, по твоему мнению, и что именно ты планируешь? Значит, вот в тот момент, когда я разрабатывал вот эту вот предвыборную программу, я понятия не имел, что здесь происходит в хозяйственной деятельности. Значит, это потом выяснилось уже довольно быстро, когда я стал исполнять исполняющим, стал исполняющим обязанности директора. Uh -huh. вот, там многие, много очень странных вещей здесь было, которые мы сейчас устраняем. Вот. но по поводу научной части, вот на мой взгляд, вот одна из проблем, которая, которая у нас есть, это следующее, ну это я и говорил откровенно, значит, вот Новосибирск, там что не говори, а он находится достаточно далеко от э, многих крупных математических центров. Да, вот. я ощутил, ощущаю каждый раз, это садясь в самолет, да. <с> это верно, да. А, значит, когда наш институт создавался, сюда приехали ну, ну, гениальные математики, там тоже Соболев угу. вот. прочее. И вот эти вот люди, которые сюда приехали, оставили после себя поколение учеников. Те следующие поколения и так далее вот ну а так как все-таки вот эта удаленность но ну, это объективная реальность есть вот многие ну, не многие но часть направлений стали вариться сами в себе вот и от многих угу. актуальных задач мы по объективным причинам дистанцировались вот ты планируешь и, это менять и вот это на мой взгляд проблема, вот. То есть вот на мировой арене вот там вот среди решения крупных каких-то математических задач, ну вот я имею в виду там совсем крупных. Угу, то угу. В последнее время Новосибирск ну, не видел, если уж так откровенно Да, говорить. понял, я понял. То есть вот. логика следующая, значит, у тебя есть в принципе план действий, как этой ситуацию поменять. И в этом смысле уже не важно выборы не выборы, да, потому что если ты сделаешь этот план, судить будет тебя будущее поколение, а не сегодняшнее значит коллеги это понятно то есть вопрос следующий как ты будешь это делать как ты сможешь сделать чтобы сюда приехали действительно гениальные ученые какой у тебя план значит план здесь такой конечно вот невозможно человека заставить там бросай эту задачу и берись там за проблему фирма грубо говоря ну, вот. фирма тут, да да вот тут конечно это дело добровольное тут не, невозможно никого заставить там решая вот эту задачу не решая эту вот здесь нужно проводить такую э, ну, мне кажется такую политику нужно сделать ус, создать условия чтобы сюда э, как можно больше разных э, замечательных людей ну вот как ты например ну ты я жалко я, я не очень ученый но да, я, ну, я понимаю вот, да, то есть стоит да. ученый да ага. вот и чтобы э, как-то вот популяризовать разные направления, разные новые задачи, uh -huh, чтобы uh -huh. чтобы. Кстати, передаю Кстати, пользуясь случаем, передаю от некоторых коллег э, здешних, что не, значит, нужно усилить направление алгебры и теории чисел, по их мнению, значительно. Вот, То есть, как бы вот прямо здесь сейчас, пользуясь случаем, передаю эту просьбу прямо во время нашей записи. Вот, в том числе и в университете, чтобы курсы соответствующие читались, и в институте эта деятельность, вот, то есть алгебра, теория чисел. Ну, кстати, вот алгебра, на мой взгляд, очень сильно представлена. Вот. И в Новосибирске вот были как раз выдающиеся открытия, вот именно алгебраические. Ну, это вот, естественно, вот, например, Филдская медаль Зельманова. Вот. Это вот замечательный результат у Мирбаева-Шестакова об автоморфизмах Нагат Вот мы сегодня а, про проект... это какие годы? Сейчас, сегодня мы говорили про автоморфизмы и эндоморфизмы первого гибривиля. Да. Вот. А была такая проблема, она, по-моему, в 70-е годы была сформулирована японским математиком нагаты. Значит, он предъявил явно автоморфизм кольца полиномов от трех переменных, там, c от x, y, z. Вопрос был, является ли это автоморфизм ручным. Вот как мы сегодня э, разбирали. Вот. И вот это вот замечательное достижение. Автоморфизм самого кольца или дифференциальных операторов? не, не Там э, кольцо, э, кольцо полиномов от трех переменных. Да. Там нету... Первого просто автоморфизм, просто автоморфизм кольцо, да, от x, y, z. Да. да. И он явно был представлен. То есть есть конкретные формулы, угу, их, угу. их можно в Википедии посмотреть. Вот. И вопрос был, является ли этот автоморфизм ручным. Вот. Значит, с помощью компьютерных методов там эта гипотеза была проверена там я уж не знаю детали uh -huh. а строго доказательства не было вот и вот э, как и сказал Умербаев, он выпускник нашего университета uh -huh. э, совместно с шестаковым доказали что этот автоморфизм не является ручным uh -huh. вот, то есть он там более хитро устроен не то что мы сегодня рассматривали вот это, к примеру, такого замечательного достижения алгебраистов из нашего института. Сейчас они, к сожалению, оба не у нас работают. <связано> Значит, у тебя есть идея вернуть в институт людей такого уровня? Ну, как ты это, планируешь это, сделать? Условия это, это сегодняшних. Сделать. Да, не, не, это, это Сделать сам... очень тяжело. В вот ограничениях. Но хотя бы, по крайней мере, чтобы приезжали разные люди, какие-то новые задачи давали, какие-то лекции. А, вот то это... есть маятниковая, да, как бы у тебя да, идея да. маятникова. Мы привозим на некоторое время всех. Там я приехал, ну я просто лекцию прочел, а вот там, например, Коля Тюлин приехал там на некоторое время, вполне уже, да, может приехать поработать здесь, уехать. То есть идея привозить, привозить на некоторое время людей. Нет, у меня там, если речь о программе, там да. много шагов есть. Ну, то есть, вот у нас сейчас есть международный мод-центр, который возглавляет в Так. Евгений Петрович угу. у нас в нашем институте. Вот, с помощью него там многие программы реализуются, и сейчас с этими финансовыми возможностями у нас э, есть возможность привозить, ну, грубо говоря, там кого угодно, то есть в финансах. Uh -huh. Сейчас надо, чтобы сотрудники института, заинтересованы, как-то проявляли инициативу вот, и какие-то новые направления развивали. Вот, то есть не просто деньги эти на зарплату пускать, а вот именно... А ну. вот в смысле денег на зарплату, то есть молодые приходят в институт, если у них есть понимание, что они смогут, ну, как-то дальше жить. В этом плане ты собираешься как-то что-то делать? То есть, ну вот сейчас понятно, что зарплата во всех институтах ну, близка к астрономическому нулю, и, наверное, институт математики не исключение, да, в этом плане? Ну вот первый тривиальный шаг, мы там очевидные шаги мы сделали, то есть мы наводили там элементарную финансовую дисциплину. Вот, то есть там ну, в чем это проявлялось, там непонятные надбавки, непонятные кому людей. Значит, мы это все обрезали. И вот с 1 апреля так. мы, там, проделав финансовые расчеты, мы всем научным сотрудникам повышаем оклад на 10%. Вот. Ну это первый такой шаг тривиальный. Это понятно, что это не очень много, но... но так, вот а, а, а дальше будет какая-то идея, что... Э что они включаются в грантовые группы или вот в этот надцентр, если они будут работать? То есть что мы обещаем? Вот, допустим, приходит молодой человек и говорит, я хочу здесь работать, да? Покажите мне зарплату. Ну, там он смотрит, говорит, так, а как я буду жить? У тебя есть ответ, да, готовый, что ты должен включиться в какую-то исследовательскую группу или как-то еще? Нет, ну, это вопрос очень тяжелый То есть Очевидно, что просто там волшебной палочкой не махнешь и всем зарплату не повысишь. вот. Ну что, нужно на гранты подавать, РНФ и так далее, то есть, вот, многие, то есть, много групп, ну, много, немного, но часть групп вот, поддерживается uh -huh, международным отцентром. центром uh -huh. Да, то понятно, международный мат-центр – это первый ответ, как бы, да, Там, соответствующий да, проходятся отборы, uh -huh, какие-то uh -huh. группы поддерживаются. Вот, вот, что касается вот, первой части вопроса, э, как вот развивать здесь, вот… Э... Ну да, молодежная политика – это такое, как бы, вот, то, что вот, задают среди вопросов, задают, как… как... Что такое молодежный политик, как ты его видишь, как, как привлечь молодых сюда? Да. Вот, здесь надо, значит, решения здесь простого нету. Здесь вот смотри, вот когда я стал заведующим кафедрой в у меня там примерно стало, появилось понимание проблемы его образования. То есть у нас проблема в чем была школы, ну она, собственно, остается. Очень много студентов талантливых уезжают, из Новосибирска. Ну конечно, да. в том Великая числе и из Москва и так да. далее. Ага. Вот. С другой стороны, э, на Мехмате много лет не менялась программа, вот. но студенты сейчас такие, что они прекрасно разбираются, э, какие образовательные программы в университете. Вот я, допустим, беседую с выпускниками физмошколы, uh -huh. они мне спрашивают под конкретным людям, то есть они знают, кто лектора, кто семинаристы. Uh -huh. uh -huh. То есть это люди очень осознанно подходит к выбору университета. Так. Вот. И такая вот первая тривиальная идея, вот, когда я стал в физмат-школе работать, это было создать, поменять образовательную программу, хоть хотя бы частично на Мехмате. Дело в том, что… Ну мы, и людей нужно найти, которые будут читать. И людей, соответственно. Найти. Значит, и э, вот я проходил целый год на методическую комиссию на Мехмате нашим, был участником, ну и понял, что там поменять ничего невозможно, по очень простой причине. Каждой кафедра борется за свои часы. То есть, вроде бы, люди и соглашаются с аргументами, что нельзя такую нагрузку делать, там надо что-то менять. Но от часов не отказываются. Вот. И вот, значит, вместо этого была создана так называемая исследовательская группа на чистой математике. Значит, там удалось подать специальную группу поменять программу. Uh -huh. То есть, она направлена более на такую фундаментальную математику, там меньше прикладных вещей, uh -huh. больше чистых вещей, ну и так его условно, участвуют ну, в теории чисел, там, алгебры, четыре семестра uh -huh. Uh -huh. Вот, и так далее. Туда приглашаются преподаватели соответствующие, вот, которые могут более углубленно читать, uh -huh. ну, вот те же самые люди с кафедры алгебры, то есть они отдельно читают. Они вчера были, наверное, да, на моем? Ну кто-то был, за кафедры был, вот и сейчас это уже третий год идет, но ну, с каждым годом вот все лучше и лучше, первый год э, не очень много пришло э, студентов, второй год там из физмошколы стали поступать на эту специальную программу, ну и третий год тоже. На То есть первая год. задача оставить здесь учиться, потому да. что вряд ли из Москвы приедут работать э, э, да. в, в, да. в, в, да. в математике здесь. А вторая, значит, если здесь все удастся оставить их учиться, да, следующее, это сюда слово. уже условия, чтобы они да. включались в да. МОД-центр, да? Да, значит, в чем, вот на этом специальном потоке, в чем а, основное отличие? Там, значит, есть так называемый исследовательский семинар. Значит, в чем его идея? Чтобы <с студенты <с, с младших курсов пытались найти, что им интересно. То есть они на первом курсе... То есть на этом семинаре мы сначала приглашаем разных людей из разных направлений, чтобы uh -huh. они как-то студенты могли понимать, чем они могут заниматься, а потом уже студенты, выбрав все научного руководителя, тему там начинают курсовые рассказывать свои. Вот и вот так первый, второй, третий год. И надо сказать, что эта система заработала. Вот вот эти студенты с этих групп действительно очень активны, ходят на разные семинары, пытаются что-то изучать. Вот. И сбываясь моя мечта, вот эти вот студенты исследовательской группы стали работать с mm -hmm. В частности, mm -hmm. вот, когда вот я не могу с физмошкольниками свой еженедельный семинар проводить, я вот, студентов со Они второго могут. курса ага. да, приходят и занимаются. Да. Вот. То есть вот эту вот проблему кадров, ее не решить там в ближайшие годы. Это, это целая программа от физмошколы, от школьников, mm -hmm. до вот этой исследовательской группы. Сейчас надо магистратуры тоже, соответствующую программу менять. И, значит, мы... И благодаря Мат-центру приглашаем людей, ну, в том числе из Москвы, из Питера. В этом году меньше было, в прошлом году больше было таких мини-курсов по разным направлениям. Вот. И там студенты вот как-то пытались внукнуть вот как раз вот те задачи в те направления, которые у нас менее представлены. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот это вот yeah, Такая yeah. программа вот развития вот на молодежь, так, она довольно продумана, она mm -hmm. на много лет вперед и быстрого решения здесь да, вот, понятно, да вот. понятно, Теперь по поводу э, еще одного шага. Значит, ну вот Как ты знаешь, вот во многих странах есть международные математические институты. Э, вот, ну, вот, например, если взять Бон, там в этом маленьком городке, там меньше миллиона живет, насколько я знаю. Там два международных математических института всемирно известных. Да. Это институт Макса Планка и институт Холсдорфа. Да. Вот. Ну и казалось бы, зачем немцам тратить деньги, чтобы людей со всего мира приглашать, там обеспечивать uh -huh, uh -huh. всем необходимым, вот, чтобы они там пожили и уехали. Ну, ну, а ты очень... очевиден, да, там... позитивное влияние на, да, на всю ну, атмосферу. Там варятся конечно. профессора конечно. Вот, со всей Германии, там общение происходит, их приглашают с лекциями по всем университетам. То есть ты берешь такую модель за основу, попробуешь это сделать снова Новосибирске? Лучше даже. Лучше. Ну, не то, что лучше, вот я сейчас доскажу. Uh -huh. вот, рядом там находится В Асфальде, какого, Обервольфах Абер... а... центр. Uh -huh, uh -huh. В горах там прекрасное здание, туда также люди приезжают на неделю. Uh -huh. Их там селят, все условия созданы, там они либо конференцию паровой, там, или исследования в парах и так далее. У нас на самом деле Академия городок выгодно отличается от многих других мест. У нас тут прекрасные условия. Да. Именно -то только уметь просто... пользоваться. Вот. Вот Магия места, безусловно. В частности, если вот зайти за наше здание, ну, там лес просто, сосновый лес великолепный. Вот. И одна из идей, которая вот у нас есть, построить на территории нашего института вот такой международный мат-центр. Uh -huh. uh -huh. вот. И там нужно создать условия для людей, то есть, чтобы там были места для офиса современные, там офисов, конференц-зал. Вот. И, естественно, чтобы там люди могли где-то жить. И вот тут вот, э, некоторые коллеги из нашего института, uh -huh. недобросовестные, на мой взгляд, ну, в частности бывший директор, он вот из этой идеи выхватил только то, что я хочу построить гостиницу. То есть вот из этого мацентра только одну мысль ⁇ гостиницу. Вот. И везде вот это вот в прессе солится что я хочу на, на базе института построить гостиницу. Вот я нигде отдельно про гостиницу говорил. Вот у меня брали интервью на mm -hmm. телевидении, я рассказывал про мат-центр и объяснял для чего это нужно, Да, понятно. а потом там я недобросовестные понял. люди об, обрывают и да. говорят, что я строю гостиницу. Никогда mm -hmm. я про гостиницу отдельно не говорил, это ну, просто бессмысленно. Mm -hmm. Вот, и значит для чего это нужно? Вот у нас э, в Сибири э, большие проблемы с своими кадрами в вузах. Вот то, что вот мне ближе, я сам родом из Кузбасса. Вот, я в 80-е годы, будучи школьником, ходил в наш замечательный пединститут Новокузнецкий. Вот, там замечательный преподаватель был, там доценты, профессора. Угу. И они много сил отдавали, возяз, возились с нами. Вот, там мы лекции читали по физике, и по математике, и по информатике. Вот такая была потрясающая атмосфера. Вот. Ну и сейчас, к сожалению, ну, понятно. Это, это везде фактически педвуза подготовки учителей математики нету фактически и та же самая проблема еще с кем. то есть грубо говоря вот наш соседний регион Кузбасс да, там понятно. негде готовить высококлассных преподавателей математики для школы и насколько я понимаю вот эта проблема она типична вот это да по многим ты я много много рассказывать да про это да <laughs> то есть, и и вот есть. такой ты центр... центр ты строишь мецентр это твой план но понять Но понять вот Для чего это нужно? Это вот, с одной стороны, нужно при... приглашать новых людей, а с другой стороны, мы должны создать условия, чтобы преподаватели вот из других вузов могли приехать сюда вот, и угу. создать им условия, чтобы было какое-то общение, чтобы они могли не только там, по 20 часов преподавать, грубо говоря, угу. ставить да, да, да. а чтобы было время Понял. заняться математикой и какое-то творчество свое. Вот такая да, одна понял. из моих мыслей была, наших мыслей. Значит, это про развитие. Все понятно. Да. Про прошлое, ну, сейчас идет проверка, мы не можем сейчас ничего говорить, да, пока она не закончится э, озвучивать, что было с прошлой администрацией. Ну, ты, ты, ты скользко, да, почему ты согласился принять э, предложение стать ректором, потому что ты не был доволен некоторыми решениями предыдущей администрации, Ну, не и то, что и в том числе такими, которые сейчас на самом деле находится под, под э, некоторой долгой проверкой. Поэтому мы сейчас. Ну, на самом деле, если речь идет о министерской проверке, она была в декабре, да. вот, она закончена, естественно. Вот. У нас была проверка из Министерства финансово-хозяйственной деятельности, да. значит, нашли очень много нарушений, вот. ну, больше ста, там, ну, порядка ста. Это, это акт на больше, чем 160 страниц, вот. и, значит, как после любой проверки, там... С министерством согласуется план действий, как устранять эти нарушения. Значит, мы этот план подготовили совместно с министерством. Вот. Ну, точнее, там нам просто mm -hmm. говорили, как должно быть. И сейчас мы вот все силы брошены вот, административно-правительского персонала на том, чтобы устранять эти нарушения. Значит, ну, какого плана это план нарушения? Если в двух словах, чтобы нам, да, не, про да, это да, не, не очень долго, да, в двух да. словах. Вот, э, Главные, такие ну, самые грубо, главные. Грубо, там, я просто что принципе, вот, Значит, Деятельность, есть, деятельность, да? деятельность вот нашей организации она регламентирована документами. То есть любой <coughs> шаг он должен быть на основании чего-то. То есть я не могу просто так взять и выписать надбавку там, сотни тысяч, там, допустим, бухгалтеров. Вот. Для этого должны быть документы, почему я это делаю, на основании чего? Там, это положение должно быть разработано. Ну, грубо говоря, вот такого сорта документов в институте не было вообще. Вот. Да. Это нам все указали, и вот, да, вот это вот мы сейчас все Так, посмотрим. вот с этим связан вопрос еще один, что э, значит, э, есть со стороны сотрудников некий страх, что будут, э, будет перерегламентация, что называется, что перерегламентация? перерегламентировано, что все будет наоборот слишком сильно зарегламентировано, вот вопрос такой, что какие конкретные часы сотрудники института должны присутствовать на рабочем месте, а пишут э, коллеги, да, и при этом многие сотрудники работают по совместительству в НГУ и Солнце. как это будет, как возможно будет такое совмещение, и если, как бы, не, не, не, не произойдет ли то, что они просто сбегут из институтов в те места, если из них будет требовать присутствия, или это по-другому выглядит, из них не будут требовать присутствия? Не, то есть, ну, как это вот... Тут, наверное, речь идет о моем приказе, который был вот издан на днях, там, пол-1 апреля. Да, тут написано, да, 1 апреля. Да. Значит, этот приказ, это требование, это вот как раз по, по проверке. Значит, там в чем суть, я смысл объясню. Вот последние десятилетия институт просто пустел с каждым годом. Вот ты сидишь, допустим, кофе пьешь там вот, uh -huh. за кофейня, и никого нет. То есть институт просто вот, пуст, пустой. Сейчас наша вот, основная задача его наполнить, чтобы сюда входила молодежь. Uh -huh. Мы, вот, Кстати, вот для лицейских друг сейчас помещение э, выделяем, чтобы они могли тут время проводить. Вот. Вот это вот проблема. Значит, вот что сделала проверка? Значит, они взяли наугад четырех человек. Mm -hmm. У нас там внизу скуд стоит вот эта вот вертушка, yeah. и там можно следовать, сколько человек присутствовал на рабочем месте, грубо говоря. И они посмотрели, сколько там посещается в течение года вот этих выборочных четырех человек. Mm -hmm. И в акте написали, что нанесен ущерб там, ну сотни тысяч рублей значит просто вот что видели сами проверяющие то есть одно дело там народ бурлит ходит да а другое дело они приходят там час нету никого два нету никого три нету никого там обед никого нету Понимаешь, институт пустой государство тратит огромные деньги на содержание вот этого помещения вот Это... есть, если раз говорить есть идея вернуть людей на рабочие места, правильно? Есть идея такая, что в институте надо работать. Да, а это надо работать, да. надо, чтобы молодежь. Я понимаю, что там люди в а возрасте. А если люди, значит, будут вот, э, как бы в совмещ... э, вот при совместительности, как это будет решаться? Ты как-то будешь планировать это отдельно да, разговаривать с конкретными людьми? Э, значит, имеют это надо вопрос? над этим моментом думать. То есть, ну тут есть два подхода. Либо вообще, ну, если откровенно говорить. Да, откровенно. Ну, по сути, так и будут. Закрывать глаза, если человек преподает в университете, все понимают, да, что да. он приносит ну, новый. Да, ага. вот, естественно, таких людей. Ну, так ты и планируешь, да? Поступить? Таких людей. Я не могу это на камеру, если меня кто-то услышит, там это. Ну, сейчас нас услышит, да? да, или... да? Маткульт, привет. Ну, да. Маткульт, привет, вряд ли залезут люди из Министерства я, образования. Общем, не, не, не, не... Ты меня провоцируешь я такие понял, моменты, я понял, что, я понял, на которые я не могу. Я... В общем, я бы Ни так сказал. Да, я понял. Вот. Тогда я просто скажу, чтобы они не вот С точки зрения закона. С точки зрения закона. Человек, который работает в любом государственном учреждении, в частности, в нашем институте математики, да. там есть определенный договор, Вот, в частности, в нашем институте коллективный договор, и в этом договоре прописано, что вот 8 часов, часов с такого-то по такой он должен находиться, вот. ничего нового я не сделал. Вот. Просто в результате проверки. Просто это как бы стал ужесточен. Он абсолютно не ужесточен, это просто требование, чтобы было. Просто требование. Оно было раньше, да? Это было, по сути, раньше. Любое государственное учреждение возьмешь, там в договоре или там в коллективном договоре есть пункт, что 8 часов каждый день ты должен работать. Вот И ничего из такого нет. Единственное, что в этом приказе мы новые ввели, это мы сделали в пятницу сокращенный рабочий день. То есть там этот приказ из двух частей состоит. И все люди в пятницу будут уходить на час раньше. Да, понятно. Вот. Угу. вот это вот на самом деле новое. А первая часть то, что человек должен 8 часов работать, это не новое Понял. Дальше вот. уже вопросы решаются в частном да. порядке, я бы ну, так сказал, не чтобы, не, чтобы, чтобы ничего, ничего не комментировать. Все, да. люди все, хорошо, да. Значит, последние вопросы я, наверное, побежал на самолет, чтобы не опоздать. А, э, значит, вопрос ну, достаточно жесткий, но ответ mm -hmm. на него, видимо, требуется. Да? То есть в институте присутствует социальный конфликт между дирекцией и ученым советом. Какие действия ты планируешь для устранения этого конфликта предпринять? Или ты не планируешь предпринимать действия, он как-то сам рассосется. Ну вот, грубо ну, говоря, да, то есть если короткий можно дать ответ, то попробуй дать его. Значит, ученый совет э, избирается на пять лет. Значит, вот, э, полномочия этого ученого совета были, э, закончились еще осенью. Да. И значит, я издал приказ о продлении действий ученого совета до новых выборов. Uh -huh. вот. Я не уверен, что это законно, если так откровенно говорить, но выхода не было, поскольку там нужно в конце года э, проводить всякие утверждения результатов научных и так далее uh -huh. через ученый совет. Это просто ну, невозможно было там выбор ученого совета устраивать. Да, понятно. Ты их устраивать в ближайшее время, да? Ну, ближайший не ближайший но рано или поздно это рано надо будет сделать. сделать будет. Ага. И ну, вот. тогда конфликт сам собой может рассосаться, да? план ну, такой. какой там конфликт? Вот по моим наблюдениям, на этом ученом совете, вот, по крайней мере, вот с осенью, там огромное ну, много времени было потрачено на писание писем в разные организации, в том числе и президенту uh -huh. нашей страны, премьер-министру, и так далее. Вот. И мне кажется, что последние вот эти вот заседания там большая часть была посвящена вот разжиганию вот этого конфликта, да, вместо того, чтобы наукой обсуждать, как-то uh -huh. вот способствовать, вот. Вот некоторые люди, некоторая часть людей, вот она была, вся энергия нет, была направлена нет, на, нет, на то, было. чтобы этот конфликт раздувать. Да, понял. Ну, в общем, я на самом деле я услышал ответы, и я как бы услышал следующее, что у тебя есть совершенно внятная стратегия развития института. Она вся фокусируется вокруг научной деятельности. Все остальное, грубо говоря, должно быть в направлении вот этого, главного пункта. Да? И все, все должно обслуживать именно его. Да. А, и этот ты ставишь в главу угла, и это да. ты, грубо говоря, всем обещаешь, что главное будет направление – это на научную деятельность в институте. Всеми возможными стараюсь. методами. Сейчас, конечно, первый выпуск проводили порядок финансово-хозяйственной да. деятельности. Все, вот, ну и вот и... как бы тогда. Значит, друзья, ну вот мы выслушали а, как честно выслушивать обе стороны. На меня в Москве все время падала информация с противоположной стороны. Там целый фильм сняли. там Николай Платошкин зачем-то в, в это дело еще включился целый фильм, у него снят на канале. Ну, в общем, э, то есть э, я получал внешний контур. Но чтобы получить внутренний контур, мне нужно говорить с людьми и важно говорить не только с одной стороны конфликта, но и с другой. Теперь у меня есть взгляд с обоих сторон конфликта и у вас тоже у всех будет взгляд с обоих сторон конфликта. Сами можете теперь прикинуть что и как и в комментариях можно задавать вопросы не мне и скорее всего не Андрею, потому что Андрей занят. Но между собой может быть возникнет какая-то дискуссия, в которой все эти вопросы будут сняты, потому что наша, наша цель это продуктивная работа для науки а не социальные конфликты в огромном их количестве, хотя я сам, как специалист по теории игр, являюсь, значит, я эти конфликты как раз моделирую в своей научной деятельности. Вот, Андрей, ну я тогда желаю удачи тебе, институту, спасибо, что позвал, несомненно, что еще приеду, обещаю когда-нибудь постараться разобраться в этом, но сроков обещания не буду давать, вот, просто я это загрузил в голову, это интересно.